Здравствуйте! Сегодня у нас 24 июля 2020 года, канал Народовластия, программа Плохие Новости, я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир. Меня попросили вот пару минут время потянуть, потому что я хочу выступить с обращением к жителям Хабаровска, ну и вообще к народу России. А так как нужно будет это распространять и сделать экранную запись, то Нужно будет вот людям сейчас пока настроиться. То есть, сейчас все настраиваются, кто может сделать эту экранную запись. Борода слышно и видно, просто великолепно вещай на весь мир. Очень хорошо. Значит, ну тогда я пока... А, так, так, так. Вот, привет пошла. Пока я тогда с вами пообщаюсь. Для разогрева. Здорово, партизаны, заговорщики, сектанты. <laughs> заговорщики, сектанты очень здорово. Привет, хунта. Калининград на проводе. Калининград очень важный город для хунты. Вот все. Я получил информацию, что все готовы. Так что вперед. Я прошу, что у вас сделать. Во-первых, прошу, у каждого есть возможность взять с сайта партизан. эту это обращение взять с артподготовки, там будет тоже вывешено э, «Народовластие новости» и авторский канал Вячеслава Мальцева в Телеграме. И везде распространяйте, особенно на э, сайтах Хабаровска. Это очень важно для нас всех. Так что поехали! Здравствуйте! Жители Хабаровского края, жители Дальнего Востока, все протестующие против путинского режима люди, вы молодцы, настоящие герои. Вы уже показали, что Россия – страна свободных, умных и смелых людей. Путин и его банда очень боятся, что ваш протест перерастет во всероссийское общенациональное восстание. А я очень надеюсь, что наконец-то так и случится, и мы с вами освободимся от путинской мерзости запустения». Уже много лет Россия беременна революцией, и если она не разрешится от этого бремени, то погибнет, ее поглотит будущее, в котором нет места народам, марширующим назад в прошлое. Наша территория будет заселена и занята китайцами, которым в этом активно помогает Путин. и абсолютно уверен в том, что Путин – агент влияния Китая. Все его действия направлены в поддержку Китая и китайцев против русского народа, против коренных народов России, против интересов России. Я, Вячеслав Мальцев, 13 лет был депутатом и заместителем председателя Саратской областной думы. С первого дня появления Путина в качестве премьер-министра, а потом и в качестве президента, я активно и открыто борюсь с его режимом. Поэтому сейчас нахожусь в розыске по статье «Терроризм». И вынужден скрываться а настоящий террорист путин сидит в кремле уничтожает народ россии и планирует править грабить и угнетать нас до самого конца и конец наступил и это конец терпению народа у нас с вами только два пути либо погибнуть и возродить нашу страну либо победить и возродить нашу страну либо погибнуть вместе с россией в любом, в любом случае только два. Отсидеться не удастся. Путинщина уничтожает даже тех, кто с ней не борется. Путинщина – это болезнь, которая не щадит никого. Путин и его банда ограбили богатейшую страну, сделали ее беднейшей и вымирающей, а себя сделали самыми богатыми людьми в мире, купили самые дорогие яхты и дворцы. Только со своим Двоюродным братом Игорем Путин украл более 230 миллиардов долларов через эстонское отделение Датского банка, столько же составляет сегодня годовой бюджет России. Со своим другом Ралдугином Путин украл через Панаму 2 миллиарда долларов, это столько, сколько Россия тратит на всю медицину за 4 месяца. А у Путина еще очень много других родственников, друзей. Представляете, сколько он украл с Ротенбергами, с Тимченко, с Сечиным, с Миллером и прочими. Пора остановить наглый грабеж России. Наша страна и все ее богатства принадлежат нам, народу России». Сейчас люди, требующие справедливости и высказывающиеся против преступного и антиконституционного режима Путина, подвергаются нападкам спецслужб, то есть вооруженных бандитов. Но мы можем сделать так, чтобы у Путина и у его банды не хватило полицаев и других ресурсов для борьбы с нами. Для этого нас должно быть много и мы должны восстать по всей России, бессмысленно сидеть на кухне тихо или громко ненавидеть Путина, бессмысленно выходить с плакатиком и без сопротивления садиться в автозак, пора выходить всем и активно действовать. Не сдавайтесь, победите свой страх, создайте на местах Народные исполнительные комитеты. Проводите повсеместно митинги, шествия, забастовки и тачки. тех кто призывает вас к активным действиям против путинской кодлы, агенты спецслужб, внедренные в протестное движение, объявят провокаторами. Мы это уже проходили. Не попадитесь на эту удочку. Провокаторы это те, кто пытается остановить протест, те, кто до бесконечности призывает стоять, а надо действовать пора менять власть. И начинать нужно со своего города сегодня в хабаровске вы можете отправить в отставку изгнать из города или арестовать беззаконную бандитскую путинскую шоблу и прямым голосованием на площади избрать народный исполнительный комитет вы можете избрать временно исполняющего обязанности главы края главы города начальника милиции и так далее вы можете взять власть в свои руки вы народ Единственный источник власти, согласно пока еще действующей конституции, создалась уникальная возможность свергнуть ненавистный режим, антиконституционный, людоедский путинский режим мы можем свергнуть, промедление смерти подобно, да здравствует Хабаровск, да здравствует всероссийское общенациональное восстание, да здравствует революция. Вот это стоит вырезать, вот это нужно разместить везде. Это должно пройти красной нитью для понимания всех, что огромное количество будет сволочи, провокаторов и так далее. Не нужно обращать на этого внимание, нужно двигаться только в одном направлении. В направлении всероссийского, всеобщего общенационального восстания, всероссийское общенациональное восстание, всеобщее, или назовите его восстание, это то единственное, что оно может нас спасти от Путина, всеобщая стачка, всеобщая забастовка. Так... Вячеслав Мальцев, Путин на кол да здравствуй, революция, согласен. Я сегодня никакие фотки не, не буду ставить, видео тоже не буду ставить, будем с, завтра, будем все показывать. Я за попкорном, это хорошо, за попкорном очень здорово. Но я предлагаю жарить попкорн прямо на площадях. Они жарили попкорн, знаете, как красиво. Разлетается. Так вот, я предлагаю не кормить голубей по площадях, а жарить попкорн. Вячеслав Мальцев, Антарк... Антарктида не принадлежит ни одному государству, значит, там анархия. По сути, так оно и есть. По сути, так и есть. Хотя, с другой стороны, многие страны подписали договор по, по Антарктиде. Да? Поэтому, то есть, юрисдикция над определенными территориями, все-таки есть у определенных стран. Слава, могут быть провокаторы по глупости, которые являются трусами. Нам нет времени, нам не досуг фильтровать провокаторов по глупости, провокаторов по смелости, в смысле по страху. Да? Наша задача только одна – двигаться вперед и все, и ломать все путинское. Все сметать на своем пути. Так. Какая реальная картина Хабаровича, а то ТикТок похож блокирует. Пока реальная картина. Нет, нет, мы ну сегодня были выступления, но понятно, что все ожидают завтрашнего дня. Все готовятся к завтрашнему дню, к завтрашнему дню готовятся хабаровчане – Готовятся полицаи, которые там, готовится Кремль, готовится весь мир. Представляете, мир в ожидании Хабаровска, как прямо это, в ожидании год до. Что будет, никто не знает, как помните в пьесе абсурда, в, в ожидании год до. Когда он придет, кто такой год до, все это знает. Так и здесь, что завтра будет, что день грядущий нам готовит. Крем не считает, что митинги в Хабаровске организовали иностранцы. Ну, еще бы они задвину, задвинули жителям Хабаровска, что их иностранцы подначивают. Они уже заявили там между делом про 700 рублей, там, которые там 700 рублей платят людям за выход. Я думаю, что очень сильно они себе этим подосрали. Теперь, я думаю, они язык в одно место засунули. Песков заметил, что изначально продолжающиеся акции протестов в Хабаровске являются питательной почвой для разных квази- и псевдооппозиционеров, специальных дебаширов, которые на этом кормятся и туда прилетели. И как же они на этом кормятся, а? Вот козел, а? В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа нельзя, мы об этом и не говорили, но то, что со временем к этим акциям присоединились эти элементы, это однозначно, то есть вот они пугают элементами. Вот. И Дегтярев тут вообще заявил, да, что это -за все западные происки и вот... Свалил он из Хабаровска Дегтярев, ну хитрый, умный, всего, ну может быть не умный, хитрый, а может подсказали, сказали, слышь, дурак, беги, потому что ну будут проблемы, еще тебя схватят, ты еще что-нибудь наговоришь. Вы представляете, они же боятся, что люди будут ставить какие-то цели, а самая ближайшая цель была прорваться к этому Дегтяреву и вытащить его поговорить, то есть это уже разогреться. А надо как раз объяснять жителям Хабаровска, что незачем им ни с кем говорить. Они со всеми уже переговорили. Все, хорош. Нужно говорить только друг с другом. Нужно избирать свои органы, исполнительный комитет, ставить начальников различных, которые будут блокировать город, выгонять из города всякую шушеру, которая там не нужна. И все, и готовиться к осаде. И это надо делать, потому что Россия туда придет, только придет в виде лучших своих сынов, они а не полицаев. Если хоть один город сможет обороняться, то осада будет очень короткой. Потому что Хабаровск начнется везде. Хабаровску в осаде нужно продержаться там пару дней. Как там у Мальчишуки мальчишок. И осада все. Осада рухнет, потому что уже Путин будет в осаде. Ну или в осаде, я не знаю. И Путин утвердил дату... А, и этот, да, Дегтярев уехал заниматься проблемами северного завоза. Представляете, вот этот вот, который, о каком северном завозе он имеет представление, уехал проблемами. Куда он завозить? Блять, поехал на санях, что ли, завозить куда-то? Чтобы завозить что-то в Хабаровский край, нужно находиться в Хабаровске, вы понимаете? Это я вам как специалист в этой области говорю, я 13,5 лет проработал как раз в высшем органе власти субъекта региона, да, был зампредседателем Думы и знаю, где и когда надо находиться. Да Всегда надо находиться в столице региона, потому что только там решаются вопросы, они не решаются на периферии, это какие-нибудь отмороженные, ну типа Аятского, садятся на вертолет, улетают и что-то решают в поле, но потом все равно прилетают и приходится решать на месте, потому что это для картинки все эти решения в поле, так что просто человек сбежал. Путин утвердил дату главного военно-морского парада, 26 июля, и я прошу жителей Питера, сделайте этот военно-морской парад таким военно-морским, чтобы блядь, там все задрожало. Очень хорошая дата, 26 июля, еще осталось два дня, можно очень здорово разогреть всю ситуацию, да, там будут выходить на парад смотреть, ну и вы приходите, посмотрите на парад. Песков надо будет перед казнью Сишки пощипать. Не, надо Песков казнить. Он должен смешить всех. Зачем он казнить будет? Представляете, он, он будет пресс-секретарем на Индигирке и Колыме. И будет рассказывать, как там живет, комментировать. А если не смешно, значит, пайку урезать там или еще как-то. Знаете, обхохочетесь. Это будет шоу вообще уникальное совершенно. Представляете, там эти работы, скайлом да, на него крысятся. А он ходит, прикалывается. Будет очень весело. Так. И Вячеслав Вячеславович, доброго здоровья. Есть пару идей по Хабаровску организовать бесплатные детские сады для тех, кто будет пребывать в Хабаровск с детьми. Вот, ну, вы знаете, в общем-то, детей туда, наверное, не стоит все-таки тащить. То есть, говорят, что это взрослые семейные люди, да, ну, как-то, наверное, надо детей все-таки дома оставлять. Я против, чтобы в таких ситуациях использовали детей. Но если вдруг кто-то прибыл с детьми, то я думаю, что в Хабаровске очень легко это сделать, кинуть кличи. Найдется масса людей, которые там, женщин, бабушек, которые выполнят вот такую миссию. Мальчик, вот твое время пришло вперед. Мое время еще не пришло. Пока мы ведь мирный протест. И это меня сильно угнетает. Очень сильно угнетает. Что вы несете? Мы несем разумное, доброе, вечное. Слава, да ты собирался его помину пустить. Ну, посмотрим. В общем-то, я думаю, что соберем все предложения. И Это тоже не исключается. А вообще хорошо, да, тоже. Если, если уцелеет, пусть вещает. Тоже хорошее предложение. И интересная ситуация. Это вот для жителей других городов, помимо Хабаровска, под каким флагом, грубо говоря, выходить. Обратите внимание, сейчас нам сообщили замечательную вещь, да, в нашем доме поселился замечательный сосед. Говорят, что совокупное состояние российских миллиардеров за время коронавируса увеличилось на 70 миллиардов. Нормально, 70 миллиардов заработали. Вот некий Леонид Богуславский, заработал 88 процентов к своему состоянию. Представляете, как? кому война, кому мать родна. У него было полтора миллиарда, сейчас у него 2,8. У Сулеймана Керимова он заработал 86 процентов. У него было 10 миллиардов, стало 18,6. Аркадий Волош, это, ну, с Яндекса, да, ну вдвое, а нет, 75% прибавил, у нее 1,2 а до 2,1 довел. Олег Тиньков, помирающий, плюс 63%, 1,6 миллиарда, теперь у нее 2,6. Владимир Евтушенков, все его судили, помните, АФК-система, плюс 53%, было 1,5 миллиарда, сейчас 2,3 Самым богатым является все равно Потанин, Пишут, что его состояние оценивается в 23 миллиарда. Похеру мороз. То есть вот, если собрать деньги всех этих миллиардеров, то получается народу России можно два года вообще не работать. Представляете? А, нет, да, какие два года? Больше. Это если бы у них у каждого по миллиарду было. А у них не по миллиарду, он у этого на 23. Представляете, какие молодцы, какие ребята, какие работящие, блядь, заработали. Как Павка Корчагин с Кайлом узкоколейки строили там какие-то, да? Нет, они не строили. Ну, будут строить, я думаю. Я думаю, что будут. Надо им дать такую возможность. То есть, у них как-то все сместилось. Да? Они телегу впереди лошади поставили. Сначала стали миллиардерами, а потом надо было наоборот. Вначале строить высококолейку, а потом становиться миллиардерами. Они, наверное, будут делать наоборот. Ну, мне так кажется. Так. Привет всем партизанам. Мой лайк 832. Привет. Так. Вот, на голосовалка на сайте партизан все еще есть, но сегодня, я так понимаю, последний день. Вот. Напоминаю, что годовалому Леониду Ямковскому нужна помощь, нужно делать уколы, которые стоят там каких-то немыслимых денег. Сейчас вот я, 21 20... год 48 миллионов, Блядь, жуткие дела. У него это лекарство спинра, спинраза называется Один курс 6 уколов Первый год стоит 48 миллионов и так далее Поэтому под видео есть ссылка по крайней мере, под вчерашним, под этим, если не поставили, то после эфира поставим Под вчерашним, позавчерашним, позавчерашним, там везде есть ссылки. Так что я прошу вас тоже, пишите всяким миллиардерам, миллионерам, видите, у них плюс 70 миллиардов. Ну пусть поделятся какой-то копеечкой, смешной для них вообще нищие деньги какие-то. Чтобы мальчишку как-то на ноги поставить. Жуткие дела. Путин, кстати, налог на богатых обещал ввести ни хрена не ввел. Да, рассказывал вам там в конце июня, что ну понятно было, что он обманет. А отложили, потому что каникулы теперь только с первого числа. А куда деньги с налога на богатых? А вот как раз сюда. Детям, у которых редко встречающиеся заболевания. Представляете, какое свинство, какая мерзость. Жуть просто. Отложили. Отложили Много я думал по поводу Вчерашнего письма Не хотел говорить Но вот что-то меня прям приштырило Женщина, помните, написала Что как-то вот смотрит Мальцева А стесняется Потому что вот как порнухи стесняется да, И так далее Вы знаете, если Я хочу обратиться к тем Кто что-то там стесняется Если вы стесняетесь Лучше не смотрите что такое стеснение, а? Ну, вы просто по-другому называете стыд. Вам стыдно. Вам стыдно смотреть Мальцева. За Почему стыдно? Я и слова не соврал никогда. Но вам стыдно. Стыдно быть с Мальцевым, которое, которого гибуха обливает грязью. да? То есть, это какие-то ваши комплексы. Какая-то неуверенность. Да? Вы что, не можете добра от зла отличить? Даже слабоумные дети умеют отличать добро от зла, а черное от белого. А вы не можете. Вы знаете, я и прошу вас, если вы там стесняетесь, еще раз подчеркиваю, не смотрите. Это разрушает вашу душу, разрушает ваш мозг. Вы будете не очень долго жить. Не смотрите ни в коем случае. Мне нужны соратники, мне не нужны стесняющиеся зрители. Я работаю на своих соратников, не работать противно на тех, кто меня стыдится, понимаете? Потому что мне в жизни стыдиться не за что. Я ничего не сделал такого в жизни, за что мог бы стыдиться. Ну, может быть, там в детстве какие-то вещи делал, там, да, за которые бывает потом стыдно. Да? А так нет. Я, по крайней мере, в отношении народа России, в отношении страны России ничего не делал постыдного. Чтобы двигать идею, нашу идею народовластия, нужно защищать ее в бою, понимаете, эту идею. А в бою прежде всего защищают носители идеи, то есть командира. Если вы стесняетесь командира, а не гордитесь ими, то вам не сюда, точно, вам совсем в другие двери. Знаете... Я уже рассказывал, но хочу еще раз повторить сегодня какой-то неожиданный такой день. У меня уже был опыт того, что меня стесняются. Я рассказывал, сейчас подробнее хочу рассказать. Было это в 99 году, в 99, да, как раз шли выборы в государственную думу. Я был кандидатом, а еще я был депутатом областной думы. И в областной думе Вернее, в правительстве в Саратской области придумали, как обокрасить народ на 140 миллионов. То есть было три налога, там пожарный налог на уборку территории, третий, я не знаю, какой его взимали с тех, кто на лотках что-то продавал. И вот там был лоточек 90 сантиметров, да, это считалось торговое место. С каждого торгового места взимали налог. Налог был 70 рублей. Ну, они, недолго думая, новый закон приняли, я проголосовал единственный, подчеркиваю, в Думе, единственный проголосовал против, они приняли, что налог этот должен быть 7000 рублей в месяц, вот для этих лоточников, можете себе представить. Более того, самое смешное, что они налог-то приняли с 1 января, а старые налоги, которые должны были вот эти три отменить, они их не отменили, и решили, что они отменят их с 1 апреля, а за это время решили поднять 140 миллионов рублей на команду «Сокол», ну то есть украсть, эти деньги бросить еще куда-то и так далее. Я, в общем, открыто говорил, что обращусь в суд и устроим рок-н-ролл. Они мне не поверили. Мало того, что я в суд обратился, я поднял народ». То есть бросил всех своих помощников, у меня ресурсы были громадные, деньги все бросил, ну не все, ну какие-то на это дело. Собрал всех этих торгашей через своих людей, естественно. Не, я активно был, выступал открыто, совершенно тем более, что проголосовал против. Говорю, создайте из них из самых активных комитетов, они, говорят, боятся, я говорю, заставьте их, ну там создали из самых активных комитетов, вывели на улицу, 10 тысяч человек, представляете, в Саратове митинг такой устроили шествие, а Ясков обосрался, все это они отменили, Дума все отменила и так далее. И, а мне как раз, я тут выбор, мне подкинули наркотики с пистолетами там и так далее. То есть у меня очень серьезные проблемы. да, Я там разбираюсь с этими пидорами. И при, приезжаю на заседание исполнительного комитета вот этих торгашей. А мне тетя там говорит, а я приехал, и мне там парень какой-то говорит, вот вы там в этот исполнительный комитет тоже там водите. Я говорю, я не против. А тетя говорит, «А можно я вас попрошу, вы не входите к нам в этот комитет?» Я говорю, а почему я не должен входить вам, к вам в этот комитет? А говорит, ну мы вот очень стесняемся, вы понимаете, да, вот как-то это, вам там наркотики с пистолетами подкинули, мы бы не хотели, чтобы прослеживалась какая-то связь, вы могли бы нам помогать как-то это... Незаметно, не то, что незаметно, а тайно. Я охерел. Представьте, мои деньги, мои помощники работают. Они в жопу не оторвали эти люди никогда в жизни. Я их собрал всех, все сделал. Абсолютно обратился от их имени в суд. Решил все вопросы. Все это похерили. А оказывается, они мной гнушаются. Вот эта вот тварь там какая-то. Я просто охерел. Я говорю, а кто же тогда, вы хотите, чтобы к вам в комитет вошел? А мы хотим, чтобы Давыдов вошел, он же из торгово-промышленной палаты. Надо сказать, Давыдов «за» проголосовал, чтобы их, блядь, обократь. Можете себе представить? А потом на следующем заседании, они а не, вру, на комитете он проголосовал «за», а на думе воздержался. На комитете «за» проголосовал. Я просто охерел. Я был потерян вообще. как то меня обухом по башке ударили. Я говорю, так многие думают, но они такие, ну, ну там, представляете... Вот это народ России, и это меня пугает, понимаете? И всю жизнь я работаю, вот вынужден, так сказать, наталкиваться на таких детей, людей. Да? Вот. Представляете, я единственный, кто от начала до конца им помогал. Я единственный, кто их спас. Отменили им все эти налоги. И надо сказать, потом они платили больше. Ну, платили 300 рублей. Не 7 тысяч, а 300. И вот эти три налога у них убрали. И так далее. Причем они бы и 300 не платили. Вернулись к прежней сумме, если бы они со мной шли до конца. А здесь я их бросил. Сказал, ну, нахуй, такое говно, бля. Вот все, кто со мной были, хоть на каких-то этапах, жизни, они гордятся этим. Даже если они потом, некоторые из них стали моими врагами, они вспоминают, только об этом и вспоминают. Вот посмотрите, эти так называемые блогеры, да, которые там пять минут стояли с мальцем о чем они говорят все, все свои эфиры? Только про Мальцев говорят, больше ни про что у них это самое яркое впечатление в жизни. Вот такие вот дела Ладно, это, это к вопросу о том, кто там стыдится, кто не стыдится Так что делайте выводы Я очень очень херово отношусь к тем людям, которые меня не уважают Я очень херово отношусь к тем, кто стыдится, гнушается Потому что я себя очень люблю А этих людей я сильно недолюблю Понимаете? Спасибо. Так. Продолжаем разговор, как Карлсон говорил. В России заработала упрощенная процедура получения гражданства. Передайте жителям Хабаровска, что все китайцы, которые живут там, скоро станут гражданами России, если они ими еще не стали. Все. Теперь для этого не надо никакие три года. Ничего. Приехал и получил паспорт. Спасибо Путину, да? ФБК нашел у полпреда Путина на Дальнем Востоке дом за 2 миллиарда рублей. Вот очень хорошо. Вот ФБК молодцы. Фонд борьбы с коррупцией Навальный они делают вообще огромную работу, уникальную работу. Вот представляете, Мишустин там этому, не Путин позвонил этому Дегтяреву, а Мишустин. Мишустин. Ну, Путин же не знает там этот. Песков заявил, что они его там не ставят в курс дела, то есть дедушка-то дурак, совсем выжил из ума, они его не ставят в курс дела, да, по поводу Хабаровска, Мишустин занимается, он миллиард двести пообещал, миллиард двести, такие большие деньги, вот у этого Трутнева только один домик 2 миллиарда стоит. Только домик. Что, он все деньги, что ли, туда вложил? Конечно, нет. Он даже, я уверен, и десятую часть своих денег туда не вложил. Представляете, какие деньги они там воруют? То есть за 2 миллиарда у нее там дом, а они там на весь Хабаровск, ну, один и три, ну, пожалуйста вам. Гуляй, рванина, да, помните, как и в этом. Ну там только не рванина, а как один мужик двух. Генералов прокормируют. Гуляй, мужичина, там было. Спрашиваю миллиардный раз. Начнется почти что началось, и что же нам-то делать жителям небольших поселков и деревень? Как что? Как только все начнется, и вы должны подключиться, вам как раз проще всего, вам власть вашей деревни в поселке забрать три секунды. Единственное в информационном мире, что важно, это объявить об этом. То, что вы взяли власть и молчите, это ничего не значит. Вы можете не брать даже эту власть. То есть, если у вас нормальный там какой-то глава администрации поселковый, что он там... Есть очень приличные люди в поселках, есть, да, пусть объявят, что все, мы не признаем официально, это был бы самый великий шаг, это был бы самый великий глава администрации, поселок сказал, мы не признаем Путин президентом, он сволочь, залез туда и ножки свесил, грабит нас, падла, все, здесь власть народа, даже к нам не подходите, блядь, если приедете нас душить, мы в партизану уйдем, все, понимаете, вот этого одного уже будет достаточно, чтобы залить такого масла в огонь. Чтобы... Самое главное, чтобы люди не боялись. Сейчас самое время для героев. Каждому объяснять, сейчас время становиться героем. Вот тут написали, что власть странеет народ, с какого перепуга путиноидов, бандитов называют словом власть. Не, вы не правы. По Конституции, да, де Юра, там власть источником власти, не властью, а источником власти является многонациональный народ. А де-факто, де, даже и де Юра, да. Есть избранные Непонятно кем депутаты Избранные непонятно кем Президенты и прочее, прочее Так что они власть Все получилось Супер Отлично спасибо Это мне написали по поводу Записи Вот и Интересная такая тоже информация, собеседник нашел, что по адресу партии племянника Путина Прописана трансформаторная будка То есть путинская партия находится в трансформаторной будке Чебурашка жил в телефонной будке, он маленький да, А это такая большая Путина племянника партия И вся уместилась в трансформаторную будку Я думаю, что стоит попробовать Когда власть возьмем, соберем всю эту партию и в, в трансформаторную будку, посмотрим, как они там умещаются, в работающие трансформаторные будки. Мне будет интересно, я думаю, что и вам тоже. Прямое включение. Так, партия Путина по месту прописки. Замечательно. Ну, это, я так понимаю, братец того Игоря, братец, сынок того Игоря Путина, да, Роман Путин, с которым. Вова украл там вот эти вот 230 миллиардов. Такие вот. Вячеслав, я родом из Пермского края, но живу в Энгельсе. Я знаю под Трутневым алмазная трубка в Пермском крае. Очень хорошо. Вячеслав, у меня есть фото рядом с вами Показываю всем и горжусь Очень здорово, спасибо А я можно Сдавать буду У меня допуск На 1000 вольт есть Очень хорошо Слава, помнишь будку из национальной рыбалки Вот туда, точно Очень хорошо Это очень здорово так, и вот э, пишет Михаил, мне добрый день, дядя Слав, хотел спросить, вот, допустим, будет депутат, министр, сенатор, избираться всего на один срок или максимум на два, а потом все, что с ним потом делать, на пенсию выгонять, ну, это при народовласти, вроде не старый, или же э, заставить работать каким-то пекарем э, или клерком, ну, типа, пусть трудится в тех условиях, которые сам в стране и устроил. Как считаете? Дело в том, что никаких э, депутатов и сенаторов, конечно, не будет. Зачем нам представительные какие-то органы народ сам готов себя представлять назначенные министры ну кто такие -то? представители чиновники исполнительной власти не надо никаких двух сроков один срок отработал хорошо отработал пенсия плохо отработал пошел нахер просто и все мы обеспечен достойный уровень жизни абсолютно всем людям там независимо от того министр министром то были не министр и поэтому ну, не будет очень важно, там, что он будет делать. Многие вообще ничего не будут делать. Сейчас же развивается роботехника да или робототехника, как правильно, я до сих пор не знаю. Раньше роботехника называли, сейчас робототехника называли. Так вот, производительность труда, конечно, вырастет кратно, поэтому работать будут только избранные. Это избранные люди. Поэтому масса людей, которые могут занимать какие-то должности в государстве, в муниципалитете, один срок и на выход обновляться. Ну, как, как в Греции было в древней. В общем мы ничего нового не придумали. А, спасибо. Есть у революции начало, нет у революции конца. Так и должно быть. Так и должно быть. Понимаете, когда вас пугают, Вот если бы революция начнется, она не должна заканчиваться. Конечно, не должна заканчиваться. Вот если большевистская революция не закончилась, да, не закончилась террором и всеми остальными делами, то все было в порядке. Мы уже нормально жили. Понимаете? Нужно не допускать, чтобы тираны какие-то приходили, чтобы жопа какая-то была. Так. Патриарх Кирилл. Извергнул Сергия Иссана Схиегумена Извергнул Самого Кирилл похоже, извергла Инферно Ад извергнул да, А он, в свою очередь, изверг ä, этого Схиегумена Сергия Ну, понятно, что у нее нет никаких вариантов Но то, что они не договорились, это очень хорошо И понятно, что сейчас в каких бы пропорциях РПЦ не раскололось она 100% расколется. Поэтому, конечно, сейчас я думаю, что они не знают, что с этим Сергием делать. Я думаю, что они уже где-то пытаются принять решение, чтобы его просто отравить. Поэтому передать, чтобы он очень аккуратным был. Я понимаю, что он такой как бы человек верующий и без тормозов. Но... Нужно понимать что сейчас у них есть целый набор ядов который позволяют сделать так что он умрет от инсульта От э, инфаркта и так далее И вся система в их руках в том числе и судебно-медицинская да, И если что-то случится они всегда скажут что он умер сам Поэтому э, было бы неплохо если бы его охраняли-сторожили И было бы неплохо если бы люди уже начали подтягиваться туда э, Те люди которые... Ну, хотят устроить там свой Хабаровск со своим направлением. Так и надо. Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео. Все смеются, да, это шутки там и так далее. Все это. Что она рассказывает? Кричит, не хочет из воды выходить. Из воды не хочет выходить. И Купили надувную такую лодочку, налили туда в эту лодочку водички. Ну, лодочку, бассейн, у нее ноги... Бассейн какой, ты что скажешь, бассейн? У нее пятки в этот лодочка. Она такая, чтобы на воде... Ну, Ну да, на воде, что... Не, она именно, чтобы плавала. То есть, ее пускают, но в нее наливают по воде водички. Нет, Слава, это чтобы ребенок не ушибся, поэтому она такая надутая ребенка если вдруг маленький банк ну, будет, не чтобы знаю. Вот она на балконе сажает, наливает туда водички. И она там полдня сидит, плескается в этой воде. Очень любит водичку. Кадыров вел, еще раз, Кадыров вел в Чечне санкции против Помпео. Все очень смеются по этому поводу прикалываются. А вы знаете, нет ничего и смешного я сейчас вам объясню товарища и господина Помпео я приглашал в гости это Кадыров, вот теперь при всех говорю, что не имею на это права, все, все отменяю приглашение объявляю включение его во все санкции которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов сказал глава Чечни на совещании с участием членов правительства представляете то есть он Санкции применяет в отношении Помпео. Понятно, что это клоунские санкции, но он их применяет. А что это значит? А это значит, что субъект Российской Федерации Чечня является самостоятельным субъектом международных отношений. Понимаете, Это является нарушением действующей конституции, это является нарушением суверенитета России, открытым нарушением, путинцы помните все про суверенитет толдычут, вот это нарушение суверенитета России. Что такое суверенитет? Это независимость государства во всех внешнеполитических делах прежде всего да, и во всех внутренних своих делах. Вот что такое суверенитет. И давайте с вами разберемся. Таким образом, Чечня с Кадыровым стала субъектом международных отношений. Да, вот я вам зачитываю статью четвертую. Конституция России. Суверенитет Российской Федерации распро распространяется на всю ее территорию. Конституция Российской Федерации, федеральные законы имеют верховенство на всей территории и так далее. И смотрим статью 71. Введение Российской Федерации находится. Внешняя политика, международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, вопрос войны и мира. Все, здесь нет ни про каких субъектов, слова нет. Статья 71 Конституции. Все, что относится к совместному ведению и все, что относится к ведению субъектов, там дальше прописано. Да? Там точно нет ни про какие санкции в отношении Помпео. И что же говорит Кремль? То есть Кремль, который должен сказать, ты что, охерелка на заседании правительства, ты такие вещи вытворяешь? Там своего этого правительства. Ты что, все отделился, что ли, от России? У тебя самороссийность, у тебя суверенитет, у тебя своя страна уже, да, свое государство суверенное. Так Кремль говорит, вот обратить. Ну, Кремль – это Песков, понятно, у него кличка Кремль. Кадыров на фоне любих, любых санкций вполне э, в состоянии э, за себя постоять. В состоянии за себя постоять. Ну, а если он завтра войну объявит? Кадыров американцам. Это что, тоже скажут? Ну, он за себя постоял. Как он может каких-то людей в санкционные списки? В какие? Тем более, он говорит о том, что у него есть санкционные списки, свои какие-то собственные, посмотрите. Все отменяю приглашение, объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике. То есть, у них какие-то республиканские санкционные списки есть. Прикольно. Очень прикольно, я даже этого не знал, честно я вам скажу. Представитель Кремля отметил, что санкции США являются крайне недружественными действиями. Все, это, все эти вот ограничения были введены не только в отношении самого Кадырова, но и членов его семьи, что весьма трудно объяснимо. Само по себе это является крайне недружественными действиями. Естественно, это вызывает противодействие страны руководителя одного из российских регионов естественно, он говорит, естественно то есть нарушение Конституции Кадыровым это естественно Ну, ему болезненно, как бы американцы очень сделали, а поэтому естественно, что он нарушил Конституцию Российской Федерации, вот спросить Пескова, а, Америка в санкции внесла Кадыровскую семью, она нарушила какие-то законы? Нет Кадыров в нарушении закона, в нарушении Конституции вносит а, Помпео в списки в Кады, э, Песков реагирует на США и никак не реагирует на Кадырова. Что, Песков, сышь Кадырова, что Артисты, блядь. Есть шанс, что Фургал оправдают и выпустят. А сейчас речь уже не о фургале идет. Я думаю, что когда все начнется, его в один день оправдают и выпустят, но уже этого не нужно будет. Вот сейчас восстание в Хабаровске, вот сейчас весь город перекроют, выкинут нахер всех КГБшников, я бы на их месте их арестовал, да, поставят внешние кордоны, и туда начнут со всей России стекаться люди, и все, Хабаровск будет там несколько дней в осаде, и вот пока он будет в осаде несколько дней, они, выпу... они его привезут, этого фургала, они его будут показывать, там... вот он, заберите его». Только он уже не нужен никому. Ну, в смысле он нужен, скажет, да, заходи, фургал, будешь здесь, но уже будет совсем по-другому. Тот, тот момент, когда можно было обойтись фургалом, тем, что его выпустить, уже прошел все. Вячеслав, обращение, где можно скачать для распространения? Можно скачать на сайте «Партизан». Сейчас, как я закончу эфир, появится на подготовке. Через 5 минут он мне показывает, или что, нет? Через пять минут после того, как я закончу, вот оказывается, что я mm -hmm. уже... И, э, значит, на народовластие новости, наверное, уже появился, или должен сейчас появиться, и так далее. То есть, надо, надо начинать заканчивать, сбрасывайте, самые главные на сайты, э, на все Хабаровска. Так. Uh -huh. И Нарусов рассказал о состоянии сенатора Александрова, тот болеет коронавирусом, говорят, все, коронавирус, будьте бдительны и прочее, прочее. То есть непонятно, у них коронавирус прошел, а в то же время не прошел. И в то же время они понимают, что сейчас, когда начнется рубка, нужно будет вводить карантинные мероприятия. Для чего? Для того, чтобы как-то э, остудить народ, да, загнать его в стойло. То есть, и, и в то же время загонять стойло они не могут, потому что если даже у них получится, экономика рухнет, народ выйдет еще сильнее, их вынесет. То есть Цукцванг, ничего сделать нельзя, любой ход у, ухудшает их положение. Вообще Цукцванг это второе имя Путина. Он всегда делает так, чтобы что бы он ни сделал, это все ухудшит. И все хуже, хуже, хуже, и все в жопе. Все, что сделано приличного в России, сделано не благодаря Путину, а вопреки. Вопреки Путину, понимаете, это удивительно совершенно. Почему Силуки не разгоняют шести в Хабаровске? А потому что им просто пиздюлей там дадут. Такое количество народа. Сейчас вышло 100 тысяч, а там 600. А выйдут все, плюс еще приедут с сел окрестных. Блядь, когда там прибегут. Вы понимаете, как это будет? Наших бьют, блядь. Кто чест, сплать и побежит. Включая и местных полицаев. Ну, представьте, вот там такой Мальцев работал бы участковым, там на каком-нибудь УАЗике 452-м ездил по какому селу, там кто-то приедет, наши убьют, кто убьют? Ну, там в Хабаровск какие-то ОМОНовцы приезжие. Ну, что, ружье, пистолет, поехал ОМОНовцев стрелять. А что еще делать? Куда я попала, Лара спрашивает. Нет, все зависит. Все-все-все да, зависит от ваших, так сказать, желаний. Если при определенных обстоятельствах вы попали в ад, при других обстоятельствах попали в партизанский отряд, на партизанский костер и так далее. Это же от вашего восприятия зависит. Вы мне скажите, как вы относитесь к Путину, вы мне скажите, как вы относитесь к тому состоянию, в котором пребывает Россия, я вам скажу, куда вы попали. да? Вы мне скажите, Путин хуело или не хуело? Ответьте хотя бы на один вопрос. И я вам скажу, куда вы попали. Если вы скажете, Путин хуело, я скажу, вы к друзьям, к братьям попали. Если скажете, Путин не хуел, я скажу, ну, ногами в жир вы попали, что я могу вам сказать. Пишут там 40 тысяч, машин уже приехала. Ну, не знаю, насчет 40 тысяч, но хорошо, если вы не можете отставить свое пенсионное обеспечение. Вероника Алешина пишет, клоуны, да, да, она обзывает, потому что не могут пенсионное обеспечение обстоятельств. Люди не отстаивают пенсионное обеспечение. Люди либо отстаивают свои права, либо не отстаивают их. Вот они не отстаивали никакие свои права, а теперь будут отстаивать все. То есть все началось. Почему так мало людей сегодня пятница? Ну не знаю, почему так мало людей. Я вот вижу, у меня шесть То есть людей как раз много 6, в прямом эфире. Шесть девятьсот а, Вот сейчас а, ну, нет. Тут вот люди спрашивают на Твиттере, хотят разместить да. название какое сделать обращение к жителям Хабаровска. Да, во как угодно. Ну, к жителям не или не просто к жителям Хабаровска. Хабаровского. Не, ну это. К народу России. К, ну, к жителям Хабаровского и народу России, да, можно так. Спрашивают, выйду ли я на дуэль с Кадыровым на пулеметах. Ну, если он меня пригласит с удовольствием, вообще а бы нет. На пулеметах приятно. Я очень в армии любил пулемет у меня. В армии было любимое оружие. Пулемет Калашникова-Станковый. Прям обожал я этот предмет. Так что с удовольствием. Всегда и в любом месте. На пулеметах. Это прям классно. Вот это вот по-нашему. Я помню, стрелял отделение в наступлении. Это было очень смешно Потому что пулеметчика не было По какой-то причине а, Уволился что ли? Стас Есенс был пулеметчиком Точно он уволился И тут какая-то проверка А я командир отделения Начальник мне говорит Одевай куртку рядового Будешь стрелять из пулемета Я говорю да нет беру. А я никогда отделение наступление не стрелял Я школу сержантского состава закончил Всегда там стреляли Специальные пограничные упражнения Поэтому я даже не знаю, как это делать. Ну нет, похер, я даже и не спросил, в общем-то, я такой самоуверенный, всегда был дома на пулемет, есть что, я там не разберусь. Вот и знаешь, выходим, ну там что-то стреляем, потом другой рубеж, там я сейчас и не помню. И вдруг раз и вблизи от меня поднимаются Мишени, а я иду. Ну, я как был с руки, как херанул Они упали, и зуб твой И они подняться не могут Потому что я их расщепил Они почему-то из досок сделаны И вдруг я слышу в мегафон С вышки кричат Мудак, в них гранаты Кидать нужно А я их из пулемета порешил Ну, потом был серьезный разговор С каким-то полковником Который принимал стрельбу такой Со шрамом боевой И который меня сразу раскусил Ко мне, блядь. Я что-то говорю, он так... Звание. Я... Э, э, звание. Я говорю, сержант. Какого? Сержант, ты куртку рядового надел. Ну и так далее. Почему игнорируешь национализацию ресурсов, Мальцев? Задумайся, народ, кому он служит. Виктор, ты мудак. Ты прочитай нашу программу. Национализация это один из первейших пунктов нашей программы. А ты то ли дурак, то ли тролль. Но я тебя в любом случае забаню, потому что это скотство. Национализация это основной пункт нашей программы. Национализация и доля каждого в национальных богатствах. Прощение долгов и прочее, прочее. Сволчь. Ну или дурак. Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Вот как они крутятся. И есть коронавирус, и нет коронавируса. И надо сообщение объявлять и так далее. Ой, это жуть. В Госдуме предложили вернуть... Граф, А вот пишет, дядя Слав, сделайте видео о способности человеческого мозга. Юрий, давайте возьмем власть в России. И просто у нас как бы средства определенные будут выделены на работу с людьми одаренными. Да, я думаю, что институт целый будет этим заниматься. И будем это показывать по телевизору, это будет очень... Хорошо. Вячеслав, вы не делали возвание к солдатам и Делал в семнадцатом году? Конечно, делал. Да, на подготовке все эти возвания еще висят. Все выпуски от Мальцева идейные, целенаправленные, стратегически дальновидные. Дай вам Бог милость бог много сил и плодов. Спасибо огромное. Вячеслав, и все по полочкам раскладываете. Спасибо. Трусость не отдалит от смерти, надо двигаться. Да, движение это главное. Ты что еще в эфире? Я пока в эфире только час, даже меньше. Или вообще? Или вообще? То есть, ты что еще в эфире? Да, это такой случайный тролль заехал, что ли. Так. знаю одну песню хорошую Оля Ненграда Куда ему ехать Ну да Кстати это а, В Хабаровске Можно людям с этой песней выходить По отношению Ну не знаю кого Куцин или Дегтярева а, Так и в Госдуме предложили вернуть графу национальность паспорт. Вот сейчас эти всякие Милоновы, там, Кчуйщенки там всякие будут обсуждать это. Для чего? Ну для того, чтобы народ вот всяких националистов поднимут. Давайте все это обсуждать, да, отвлекать. Похеру. У нас паспортов вообще не будет. Они не нужны. Внутрироссийские паспорта. Медведев. Поставил «Единой России» задачу на осень. Вот тоже артист там сидит, побухивает. Какие-то задачи, проспится и выходит что-то рассказывать, начинает. Какой-то «Единой России». Все, Медведев, «Единую Россию» пристрелили уже. Съели «Единую Россию». Блять. Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,25. Вот пишут, это китайские тролли. Про кого они пишут? Но здесь огромное количество, кстати, китайских троллей работает, и они хорошо э, владеют русским языком. Очень много. Потому что они знают, что как-то Мальцев неровно дышит к этой проблеме, к проблеме к отъема российской территории Китаем. Центробанк... Э, как вы относитесь к позиции Жириновского по поводу фургала и происходящего? Да никак я не отношусь. У Жириновского всегда позиция одна и та же. Он делает то, что выгодно ему, лично ему. Но делает таким образом, да, чтобы... Но ну, это в любом случае ему выгодно, чтобы что-то какие-то ковришки получать от Кремля, когда ему станет невыгодно. И когда мы увидим, что... Все, жопа. Вы первым услышите Жириновского. Вы первым услышите Жириновского, он скажет, долой Путина там туда. Сюда. Это все, это значит, Путин кранты. Все. Он первым почувствует, у него нюх собачий. И, Вячеслав, что будем делать с троллями после революции? Накажем их, конечно, же? Все же это останется. Вячеслав, слушай, вас пять месяцев... То, чего не хватало моим убеждениям, солидарно с вами на все 100. Спасибо, поддержку. Спасибо вас, вам, вам, Вероника. Огромное спасибо. Вот. Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%. Вопрос Центробанку. Вот сейчас никто не может платить. Зачем это они снижают? Да? Затем, что передают банкам, банки там чуть-чуть при, прицепят и э, будут эти кредиты раздавать. А вернее, ужасно с разданных кредитов будут получать процент, потому что, я думаю, там пересчитают. Почему они пересчитывают? Да потому что у людей денег нет. Поэтому они все это пересчитывают. А почему у людей денег нет? Да потому что у них эти кредиты были там под бешеные 12-13 у Центробанка процентов, а у банков под 25. Поэтому, почему они раньше, когда все было нормально, не снизили до 4-25? Экономика, представляете, как бы развивалась? Почему они не снизили? Раньше они не хотели снижать. Почему? Потому что им нравилось грабить. А сейчас нечего украсть, все унесли. Раньше люди платили, а теперь нет этих денег. А почему людей раньше деньги были? А потому что были, было еще наследство Советского Союза, которое же не все утилизировали. И те процессы были запущены, которые были в 90-х. Как бы мы к ним ни относились, но они определенный толчок дали коммерции, бизнеса и так далее. И когда нефть стала по 200 да, в общем Путин на эту мелочь внимания не обращал, не сильно их грабил до там, 11 2012 года. Люди смогли как-то что-то нажить. Да? Ну, банки их грабили, конечно, но все равно. То есть, деньги были платить за кредиты и за все. Всем привет, я Георгий Габуни. Это хорошо. Мы очень уважаем Георгия Габуни. Так что, передаем привет. В России может появиться пенсионный налоговый вычет. Вот они тут с вычетами, с зачетами что-то придумывают, с этими э, ставками. Почему? Я говорю, потому что все, деньги у народа кончились. Они хоть каплю хотят с них еще, с людей выжить. Совет Федерации одобрил закон о многодневном голосовании. И дураки. Может так случиться, что этим законом некому будет воспользоваться да? Потому что все разнесут, никакого многодневного голосования не будет Слава, я про Жирика запомню Да, конечно Так, Мальцев, раскройте архивы по НЛО, даже если правда будет слишком ужасной. Мы все архивы раскроем. Независимо про НЛО или про убийство, злодеяние там, советского режима или путинского режима. Все будет раскрыто. Мы даже это исследовать не будем. Мы все с копом поместим в интернет. Вот без исследований, чтобы там... Не нашлась какой-нибудь умной головы, которая скажет, ну это уж слишком давать, все, все видео, все материалы, вот ФСБ, все, что снимали, все видео, фото, блядь, все материалы, все закинем туда. Потом, конечно, ужас будет, но мы должны в это говно окунуться, все должны на это посмотреть и все должны понять, что это было такое, что это был за режим, что это был за ужас. Коронавирус обнаружен 32 моряков российского судна в Южной Корее. Генпрокуратура утвердила обвинение против губернатора Ишаева. Уже никого это не интересует. Этот губернатор, кстати, Хабаровского края, видите, как, как здорово. чего то этого Ишаева никто не бросил, чтобы ручать из Хабаровчан. Иллюстрацию будем проводить, а как же? Это же самое приятное. Мальцев, откройте архивы про плоскую землю. Мы откроем все архивы, да? Про плоскую, квадратную, треугольную. Мне вообще похер какая она. Абсолютно безразличная. Я абсолютно убежден, что Земля круглая. Но если вдруг в результате открывания архивов выяснится что-то иное, то надо будет тогда просто подняться в космос и посмотреть. Я говорю: я на самолете поднимался, видел, что Земля круглая. Да, ну, по крайней мере, видишь, что она сферу какую-то образует. <свят> Жена жертвы Ефрема подала в суд наследствие. Мэр Саян мэра Саяногорска лишили прав за пьяную езду. Вот. Заявлявший о провокации ФСБ судья Это председатель Щербинского районного суда Александр Ту, Турицын да, получил пять лет колонии. Ну, молодец. Получил. В России произошел пожарно-питающий целый город ТЭЦ, это Сакмарская теплоэлектроцентраль в Оренбурге загорелась. Интересно, надо больше информации понять, что там произошло и вообще из-за чего это все случилось. Россиянин убил жену, дочь и себя в Омской области. Люди, конечно, везде доведены до края, но лучше бы этот россиянин, вместо того, чтобы убить жену и дочь, поехал бы в Хабаровск, да, и он там вполне мог убить себя, да, то есть вполне мог умереть, но вначале сделал бы что-то полезное. Вот таких людей, как надо останавливать, говорит, ну что ты, вот нахера? Нахера? Езжай туда! Вот там! Самое то место. Вот такие дела. Берите долбика про огромную землю он идиот. Вот как они эти, замучили меня эти плоскоземельщики, вот что в голове у людей? Каждый день восходит солнце, и каждый день оно заходит. При этом я могу позвонить Жене да, и искать Жень! Вот у меня все, солнце нет. А у тебя там что? Вот сейчас можно. Вот у меня уже оно садится. Вернее, уже село. солнце уже не видно. Сумерки. Вот сейчас я могу позвонить Жене. А он скажет, да у меня оно в зените стоит солнце. И как? Кто его там по небу водит в разные точки? Там раз Оно убежало, спряталось. Вот эти плоскоземельщики. Вы как можете это объяснить? Вы же обхохочешься. Просто обхохочешь. Вот сейчас я звоню Жене. Блять, у него там Солнце будет. телефон забрали. То сейчас прям позвонил. Понятно, что нет. как я помню, с Кармишиным созванивался по видеотрансляции. Только началось тогда. Можно по видеотрансляциям звонить. Это там одиннадцатый, двенадцатый год, в Саратове ночь звонишь ему в Швецию, а там светло. И смотришь, нифига, вот это здорово. То есть она это было необычно, потому что только появились видео <со developers> трансляции. Так что массовая драка в Москве попала на видео. Москвичка предстанет перед судом. И возвращаясь к плоской земле, я вам объясняю, вот не похеру абсолютно, какая земля плоская, квадратная, треугольная и так далее. Из-за того, что она плоская или круглая, на ней не надо бороться с Путиным и подонками. Да похеру совершенно. Надо установить народовластие и все. На любой земле, какого, какой бы формы она ни была. И в любом мире. Москвичка предстанет перед судом за попытку купить младенца. Вот За 75 тысяч рублей объявление в соцсетях, ну не знаю, в общем-то вы знаете, если там все чисто и если просто женщина хочет иметь ребенка, а по какой-то причине не может его иметь, то в данном случае ну, понятно, что путинское государство этим не будет заниматься, Но государство должно купить ей ребенка, вы понимаете? Ну Масса женщин Которые не хотят воспитывать детей И так к сожалению будет всегда Даже посмотрите у животных То есть Есть животные Которые бросают свое потомство и все. Нет у них инстинкта Не хотят они этого А у других есть Но не получаются дети ну, Почему бы не помочь в этом деле А теперь ее судить будут Я правда не знаю Не вникал в это дело Что там такое но если там все по-честному, земля имеет форму чемодана, это точно. Вот видите, вот один сказал вам эту херню, какой-то тролль, и все, и понеслась, вот все. То есть мы забыли про Хабаровск, мы забыли про все, мы про эту уйню с вами разговариваем, про плоскую землю. Сейчас буду беспощадно банить. Вот за это просто беспощадно. Потому что, это, я уверен, что это придумано, чтобы отвлекать блядь, всякого рода пассионариев. Не очень умных. Они самые страшные да, для режима. Потому что слабоумие, и отвага это то, что жутко, это то, что выносит сразу А вот, им, вот для них, пожалуйста, есть возможность воевать за плоскую там, землю, да, там, против э, Хабада, там, ну и так далее. То есть там есть вот эти вот основные такие. Позиции против рептилоидов, опять же, и все, и все пассионали туда, на эту войну. Привет, Макс, для чего ты должен быть президентом? Ведь народовластие это власть народа, а здесь анархия снова начнется то же самое. Что скажешь, Василий Курилов? Что сказать по этому поводу? Я не понял суть вопроса, почему Мальцев должен быть президентом? Как вы думаете, будет установлено народовластие? Самим народом будет установлено народовластие. Народ может что-нибудь сам установить. Народ может расфигачить, вот как в Хабаровске. Может привести кого-то к власти народ, да? Может кого-то отстранить от власти. Но в любом случае, даже при народовластии, кто-то должен исполнять определенные государственные функции, да? Раз мы стоим пока за необходимость государства, потому что ну, пока мы не можем жить в анархическом обществе. Пока есть государство, хоть одно есть на земле, анархия невозможна. Анархия это без государственное общество, без аппарата подавления и так далее. Поэтому для того, чтобы установить народовластие, необходимо принять ряд законов. Необходимо наказать преступник. Необходимо вернуть похищенное Необходимо распределить Собственность и многое сделать Это конечно мы сделаем при участии народа И сделаем открыто Абсолютно открыто Но это должен делать кто-то Кто ставит конкретные задачи да? Кто четко знает Пошагово что делать Как делать Можно конечно легко и открыто Это делать да? Но только кто это будет делать Народ как народ будет это делать? Вот народ собрался и будет это делать? Нет он не может это делать народ. Народ может голосовать за то или за другое решение. И, все, и контролировать и надзирать. Вот что может делать народ. А наша задача сделать чтобы чиновники избирались на один срок. И потом уходили нахер. Чтобы была сменяемость власти. Чтобы были незабываемые законы, конституции. Чтобы никто это не мог поменять. Наша задача чтобы народ за все это проголосовал. И когда мы выполним свою задачу, я думаю, в течение четырех, максимум пяти лет, мы уйдем. Просто все и навсегда, одним махом, все. Фу, чтобы никого не было. Все остальные люди, которые зайдут, это будут новые люди, которых изберут, которых изберет народ. И все. И они уже не в состоянии будут ничего поменять, потому что они пришли только на один срок. Если устраивает такой э, как бы подход... Рахабаровск на ТВ только негатив. А вы ожидали, что на ТВ будет позитив. Помните, как Наполеон, когда высадился в заливе Жу -жу Гольф Жуан, да, он пошел по дороге, по дороге Наполеона. Тут вот недалеко от меня проходит дорога Наполеона. Надо как-нибудь... Вот сейчас машины есть. Это проехать по всей дороге Наполеона до Парижа. То есть, он пошел через... Ля пошел на Грасс, с Грасса на Гренобль и так далее. И вот газеты парижские об этом писали. Они там, корсиканское чудовище высадилось в заливе Жуан, там оно движется там бля, страшно, захватило Гренобль, подходит к Парижу, там злодей, узурпатор подходит к Парижу. И на следующий день да здравствует император! понимаете так всегда было и так всегда будет Поэтому сейчас они помните в девяносто году пьяные толпы типа по программе время там пьяная толпа молодчиков там туда-сюда проходит совсем чуть-чуть время ура победа мы победили победили нет там совков и прочее прочее и это говорили одни и те же дикторы Вячеслав а вы сократить пенсии всех силовиков и фейсбошников ну, во-первых, тех, кто был задействован с этим режимом, у ну, ФСБшников мы уже сказали, что мы признаем всю эту организацию преступной, никакой пенсии работникам ФСБ не будет, вообще никакой. Не что ж мы им сократим? Это первое. Второе, каждый из них должен быть заключен под стражу, и там под стражей должен доказать свою непричастность к серьезным преступлениям. Если он не сможет это доказать, да, то, ну, пятилетку для всех. Это так, презумпция виновности. Всем пять лет. А если мы докажем отдельным, там, Патрушевым, Бортниковым и так далее, преступления серьезные преступления, а мы докажем, то, значит, соответственно, наказание будет более серьезного, вплоть до смертной казни. Я так понимаю. Я думаю, что другого мнения вообще быть не может. Так. И россиянка воткнула гвоздь в подростка Сказала, что три раза отсидела И в шею Воткнула гвоздь Блин, жутче что происходит вот Такая россиянка очень пригодилась В Хабаровске, да, со своим гвоздем Так в фильме «Задержан мужчина». А вот интересный, ну, была там «Москвичку изнасиловали» в кавычках в палатке с шаурмой. Значит, девушка написала заявление, потом заявила, что она просто хотела привлечь внимание молодого человека и так далее. Вот вы знаете, вот такая, а, такое следствие, такой режим, такой суд, вообще все такое, что и не знаешь, кому верить. Не знаешь, кому верить, понимаете, ее действительно могли изнасиловать, потом заставили сказать, что она оговорила, она действительно могла оговорить, все что угодно. То есть, никогда сейчас не знаешь, что есть, какое преступление было на самом деле. Жуть. Это, это Путин сделал, даже в мелочах, даже в мелочах, вот я специалист, в этих делах очень серьезный, да. Мое понимание того, было преступление или нет, почти на, на фантастическом уровне. Почти на фантастическом уровне. Я очень часто задумываюсь, так это или нет. Я даже не знаю. А я представляю все остальные, как. И до это, этого это довел Путин. В Перми задержан мужчина, подозреваемый в убийстве младенца. Тоже жуткие дела вообще. В Москве избили беременную школьницу. Беременную школьницу, да ее еще и избили. Экс-сотрудник генпрокуратуры признался в насилии в отношении полицейского. О как. Признал вину какой-то бывший сотрудник генпрокуратуры Игорь Мыльников. А, это вот Игорь Мыльников, который э, там что-то пьяным что ли его остановили. Все было там какие-то разборки. Жуть, Путин обсудил с Трампом контроль над вооружениями. Не знаю, они все договора разорвали, а теперь обсуждают какой-то контроль. Какой контроль? над Какими вооружениями? Захарова высмеяла просьбу Зеленского расшифровать Минские соглашения. Ну, Захарова все высмеет, она коверный клоун, естественно. То есть, представляете, целого клоуна держит там в министерстве. Министерство иностранных дел, конечно, хотел сказать: в Министерстве внешних отношений. Откуда взял хер я знает? Зеленский потребовал расшифровки, а это я уже сказал, в Минских соглашений. Захарова оценила отношения России с Литвой. Это, это вообще шедеврально вот то, что она сказала, печально, что литовский лидер продолжает подписываться деструктивными фобиями, вместо того, чтобы подумать о улучшении двухсторонних отношений. А, так, так, так. Очередные такие недружественные выпады, допущенные президентом Литвы в ходе недавнего заседания Евразии. Европейского совета в Брюсселе. Мы полагаем, что из уст руководства этого государства, проводящего последовательную линию по героизации так называемых лесных братьев, многие из которых напрямую сотрудничали с нацистами и виновны в гибели десятков тысяч мирных жителей. Представляете, какая падла это? Это Захаров, просто конченая падла. Знаете, про что она говорит? Она говорит про Йонаса Жамайтиса. Йонас Жамайтис – это человек, который служил в литовской армии. Да, и он, кстати, признан президентом Литвы. Он служил в литовской армии. Потом, когда пришла Красная армия, он не уволился из армии. Да, потом, когда наступали немцы, он свинтил, в общем-то, не стал участвовать Потому что понимал, что а какой смысл ему участвовать на стороне там, красных, да, против немцев. Но и к немцам он не примкнул, не присоединился к немцам. И потом он возглавлял партизанское движение в Литве, потом его пленили, красные, да, потом его пытали зверски, и под пыткой, я вот вам просто прочитаю: вот просто прочитаю, чтобы было понятно, о чем эта сука говорит. Однако, не пожелав поступить, это официальные данные, на службу к немцам поселился в Каунасе, где работал техником в совете по добыче торфа, затем с рождением сына переехал в деревню и был председателем сельскохозяйственного кооператива. Согласно его собственным показаниям, лично участвовал в Холокосте, отправляя в газовую камеру еврейских детей, прибывших транспортом в лагерь уничтожения из Шауляйского гетто. Можете себе представить, Это, как он их отправлял. В сельскохозяйственном кооперативе, работая, блядь, он отправлял кого-то в печь. А если бы он их всех отпустил? что Немцы доверяли сельхозкооперативу в печь отправлять людей. Понятно, что когда он попал к НКВДшникам, они вот так зверски пытали, что он там что хочешь им расскажет. Хотя к его чести сказать он никого не выдал. Себя говорил и все там, что хотели они, он подписал. Все, что они ему сказали, он подписал, но никого не выдал, потому что они-то этого не знали, да, то, то, что у него было в голове. Поэтому очень важно. Его сменил на, так скажем, посту, да, главы партизанского движения Адольфос Романаускас, да. И вот э, очень важно, чтобы про него сказать, чтобы было понятно, почему э, люди готовы были сказать, что они там кого-то в газовые камеры отправляли, хотя работали э, в сельхозкооперативе. Вот э, я просто зачитаю, потому что ну, я начну рассказывать, а наверное э, как-то у меня не так получится, потому что это страшно. 12 октября едва Живой Романовский был доставлен В госпиталь по словам врачей У него были проколоты глаза Отсутствовали гениталии На животе были следы избиений. 25 сентября 1957 года Был приговорен к смертной казни Казнен 29 ноября 1957 года Его жена была приговорена К 8 годам лагерей То есть вот Нам эта Женщина Захарова рассказывает про какие-то Вещи фантастические, которые не укладываются никак в голове, да? знаете, вот у меня в жизни был случай, вообще многое связано у меня в жизни с Литвой. Когда, когда мне было 15 лет, я посмотрел фильм Никто не хотел умирать был под впечатлением. Не, ну я и до этого смотрел. Ну, как-то, может быть, у меня не было такого настроения. я помню. Отец уехал куда-то Мы с матерью сидели, смотрели телевизор Я посмотрел этот фильм И говорю, надо же Там что-то стало рассуждать Она говорит, ну что ты можешь рассуждать На эту тему по поводу Литвы Я говорю, а что такое А получилось так, что у отца Был родственник, который погиб В Литве, после войны Уже вот И, и У нас, так как моя бабушка, она достаточно занимала высокий пост у коммунистов и была знакома, не только знакома, но дружила лично с Лаврентием Бери. то она смогла получить документы, очень серьезные документы, связанные со, со смертью этого нашего родственника. И эти документы, как выяснилось, сохранились у нас. И мама мне дала эти документы, когда мне было 15 лет. Там была здоровая папка, и она посмотрела, увидела, что я как-то ну, не сильно настроен это все читать, и она мне начала рассказывать. И я потом все достаточно бегло прочитал, когда она мне рассказала. И, и там, в общем-то, НКВДшники писали о пытках в отношении мирного населения Литвы, применяемых. И вот мне запомнилось жутко совершенно, что это была зима 46 -го года и пытали одну семью мужчину и женщину их разделили по камерам там описывается кто это делал как зачем раздели догола обливали водой в камере было очень холодно и они сидели через стенку и значит ну понятно что мужчина ощущал там совершенно ужасно себя и понимал что его беременная жена там чувствует которую также ледяной водой Обливают И они может быть и сказали бы все Я так понимаю что им просто нечего было сказать Потому что они не были никакими лесными братьями То есть их просто пытали и мучили и вот это я в 15 лет прочитал И вы знаете у меня всякие иллюзии отпали Вот тогда я помню Ну как-то вот вроде одна тема была Она вроде весь режим-то не касалась, тем более это было тогда, после войны, это для меня уже прошло очень много времени, но на самом деле я понимаю, сейчас только понимаю, что это перенаправило меня, что это вот именно тот путь, который я выбрал. В жизни вот, Основан на этих как раз документах И потом, когда я служил в Литве Служил с литовцами Так как я служил на заставе Кибордс Это была застава Сформированная в основном Из литовцев И я с ними общался, они мне рассказывали Так сказать, живые картины Живые истории Из своей жизни, о своих родственниках Много я там понаслушался И в общем-то я понимал, что те люди, которые э, ну, защищали Литву от э, советской оккупации, они имели право это делать, они вполне действовали в соответствии э, со всеми общепринятыми нормами. И потрясает еще то, знаете, что я попал служить 23-й э, пограничный отряд, а, а это как раз 23-й Каменецк-Подольский, Пограничный полк, который был брошен э, в Литву на борьбу как раз вот с лесными братьями и так далее. И вот те люди, которые литовцы там служили, получалось так, что некоторые их родственники как раз сражались против этого 23-го пограничного полка. Так вот все перемешано в этой жизни. Но я могу сказать, что говорить такие вещи сейчас... Когда уже все материалы открыты, а мы, я имею в виду в Литве, да, а мы еще откроем в России, безусловно откроем, все откроем, связаны они с Литвой, с Латвией, с Эстонией, чем угодно, с Западной Украиной, с инопланетянами, все откроем, мы ужаснемся. Я хочу, чтобы Россия ужаснулась, чтобы поняла, как страшно мы жили все это время и как нам надо измениться очень сильно. Так, обращение вы Мальцева к жителям Хабаровска и всему народу России. Очень хорошо. Да, это Вячеслав Мальцев Твиттер. Так что заходите на Твиттер, распространяйте. Также в телеграм-канал уже да. Ну тоже распространяйте. Так. Слава Богу, что я в 15 лет Совсем другим интересовался Вы знаете, я мог бы тоже сказать Слава Богу, да, но мама моя Видите, достаточно э, Такая была Я думаю, отец Если бы был дома, он это не одобрил бы Он бы это не одобрил Она мне дала, и не только это почитать. -то. Там не только по поводу Литвы. я не буду сейчас распространяться. Это как бы наши личные, семейные тайны. Там было столько того, что у меня волосы дыбом стали. Там был вот такой портфель документов. У меня волосы стали дыбом. Они как раз касались советского периода. Деятельности партийных органов. НКВД и прочего. Я был потрясен. Просто потрясен. Потому что это, это был там 79-й год. И я нигде не мог... Узнать я даже еще, наверное, и этого Хрущевского доклада не считал о сталинизме. Полтавский террорист пропал. Вот я вам вчера сказал то, что объявили, что его задержали. Помните, я сказал, в лес убежал, а потом все написали, что его задержали. Ни хера его не задержали. Как это? Убег, убег, убег. Помните в этом... В, как его в Неуловимые мстители Ну Сбежал, говорят в лес Ищут с собаками, с вертолетами С дронами, с тепловизорами Ну если они его больше сутку Уже ищут, то значит Не так они его возьмут Вот тоже настоящий лесной брат Представляете Так Скажи что-нибудь о Платошкине. Платошкин под следствием, мы солидарны с Платошкиным. Дай бог ему здоровье и дай бог нам всем победить. Белорусский оппозиционер Валерий Цыпкал уехал из страны. Он опасался ареста. Ну понятно. Я думаю, что Лукашенко запросто сейчас может не только пересажать, то есть он у последней черты находится. Тогда такие диктаторы срываются, у них крышу сносит. Почему мало лайков боятся, не знаю почему. МИД оценил урегулирование конфликта в Центральноафриканской Африканской Республике, намеренный и впредь плотно сопровождать процесс стабилизации, прислали туда вагнеровцев, подняли всех на уши, грабят страну, уничтожают там людей, это называется процесс урегулирования, а еще урегулируют в Сирии, видели, как урегулировали, охереешь, Ой, блядь, жуткие дела. Россию обвинили в применении оружия в космосе, а уж тут Рогозинский и все прочие, ВКСник, главный пехотинец, ВКСник, все, и Путин, все рады, блин. Россия в космосе оружие применила. Понятно, для чего в Соединенных Штатах, в Великобритании об этом говорят. Ну, для того, чтобы можно было новое ассигнование на развитие получить. А вот эти... А эти... Этим что же выгодно, а не вате. Мы-то вон что там, разнесли всех в космосе. Ислам а Платошкин случайно не стукачок ли кремлевский? А зачем 500 тысяч народ Кремлю собирать? Чувак, Платошкин агитирует людей как минимум к неповиновению, как минимум к тому, чтобы действовать против Путина. Да, и тот собирает огромные аудитории, зачем путину это зачем Кремлю? Это как раз те люди, которые работают на Путина, они вот таких, как Платошкин, как Мальцев там, и прочее, прочее, они таких объявляют провокаторами. А в чем провокация? В том, что мы говорим Путина долой, Путина на... Это провокация? Нет, это не провокация. Потому что, Слава, молчишь и мало лайков. Давайте лайки. Лайки, лайки, лайки. Общаешься с Удальцовым и Навальным? Нет, не общаюсь. Если с Удальцовым у нас как бы... Э, то есть, если с Навальным у нас есть э, определенные отношения, да, мы эфиры вместе проводили и многое другое, а то с Удальцовым меня ничего абсолютно не связывает. И думаю, что и в дальнейшем ничего связывать не будет. Британия готова к провалу переговоров с Евросоюзом. В США начали расследование после подавления беспорядков в Портленде. Помпео заявил о крахе прежней системы взаимодействия с США и Китаем. Но это естественно, что прежний уже мир не будет после торговой войны США и Китая и коронавируса, который, конечно, все усилил. Народ может выказать недоверие закону и кому угодно. Это демократия. А чего вы хотите? Террор. Причем здесь демократия? Высшее проявление демократии ⁇ это революция. Демократос, власть народа, высшее проявление демократии – это революция. Откройте Декларацию независимости да, и прочитайте, что там Томас Джефферсон написал, а остальные о, за это проголосовали. О праве нации на революцию, артист, что мы хотим? Мы хотим Путина вынести нахер. Так, Помпео заявил, а это я уже сказал, американский суд отказался публиковать записи со встречи Путина и Трампа, очень плохо, а мне было бы очень интересно это послушать, очень, так, Сейчас быстро я все остальные новости тогда пробегу. Вот белые медведи вымрут от голода через несколько десятков лет, все пишут. Ну так и выйдет, конечно, если будет тайне снегов. По белым медведям очень ситуация сложная. Давно я, кстати, интересовался этим, когда они начали кушать на помойках, а это было еще в 90-е годы, когда большое количество их болело трихонилезом. И так далее Вдруг выяснилось, что охрана медведей да, от, э, от стрела браконьерами Привела к тому, что тогда Это 90-е годы Сейчас я не знаю, сейчас я думаю, что там Все еще больше И вместо 10 тысяч медведей в Арктике появилось 30 тысяч медведей, и уже тогда их прокормить было невозможно, они лезли на помойки и шли в города и так далее. Что будет сейчас, я не знаю, потому что медведь питается тогда, когда есть ледовый покров, когда нет льда, медведь очень худой, ходит там по берегу, собирает всякую херню, ну и ловит то, что он умеет, может догнать какую-нибудь больную птичку и так далее. Писать, прокормить такую тушу? А когда есть лед, он ест тюленей, там, нерв там, всех кого угодно. Есть, проламывает лед лапами туда, ныряет, хватает, там, так далее ловит все это. То есть он может перемещаться по воде, ну по льду, естественно, да, и, но под льдом-то вода, и выбирать те места, где... Много всякой живности. А когда льда нет, то как он будет это делать? Так что Медведем действительно грозит вымирание, поскольку идет потепление. Посмотрим, что будет дальше. Вы молодец, уважение вам вопрос, весь народ России против Путина, почему он, так, почему он президент? Ну как, почему? Потому что он так решил. Это особенность. Современного, но и любого другого периода. Это особенность диктатуры. Диктатор решил, что он президент. Диктатор решил, решил что он самодерживаться. А всех остальных загнули. Да? Значит, народ должен четко показать, что он, что он хозяин своей страны, а не Путин. На леске замечено повторное появление региона аномально теплой воды. Я так понимаю, что это со стороны Атлантики. Это очень плохо, потому что говорили и уже проводили исследования, что Гольфстрим меняет направление и туда его заносит. Это аномально теплая вода. Это, конечно, минус живность. Потому что в теплой воде ее будет значительно меньше. Ну и естественно климат на Земле очень сильно поменяется. Если Аляска начнет разогреваться. А соответственно Сибирь охлаждаться. Потому что Гольфстрим туда не пойдет. Ну посмотрим что из этого будет. Меня пугает то что это же элементарные исследования. и Почему-то их никто не проводит. Или мы не получаем реальных сведений об этих исследованиях. Да? Ну что ж проще то понять количество соленой и пресной воды в мировом океане, да, что для, датчик нельзя на это, для этого поставить, они вон военными радиобуями, блядь, все море весь Атлантический океан так закидали и, и тихий, чтобы они можно смело, блядь, от Америки до Гавайев пройти, да, от Европы до Америки и назад прогуляться по этим радиобуям, чушь проще-то измерять температуру и э, фиксировать на глубинах и на поверхности разницу соленой и пресной воды Моржей есть Ну да, моржей Да он ест всех, кого поймает, если это про медведей Спасибо, что смотрите. Напоминаю, что вы смотрите канал народовластия, программу «Плохие новости». Сейчас нас смотрят 6859 человек. Поэтому, когда я прекращу вещание, прошу вас обновите страничку, чтобы там появится истинная цифра. А это очень важно. Я сейчас прочитаю донаты. Тоже это очень очень-очень нужно. И могу сказать, что по поводу следующего эфира, не знаю, если, ну, я надеюсь, завтра будет все серьезно в Хабаровске, то, конечно, мы подключимся с Иваном, если, а так, в общем-то, у нас будет эфир в воскресенье, да. Но надеюсь, что у нас будет эфир в субботу. То есть, если там все будет по-серьезному, не по-детски, по то в субботу мы тогда будем проводить эфир. Я на это надеюсь. Мечтаю об этом. Таисия, завтра, слава, завтра Удальцов объявил всеобщий сбор у памятника Юрия Долгорукова в Москве в 13.00 в поддержку Хабаровска-Грудинина. Свободы политзаключенных и так далее для подачи заявления в прокуратуру. Не вопрос, надо поддерживать. Я не очень хорошо отношусь к Удальцову, я хорошо отношусь к Хабаровскому и к протесту. Поэтому любой протест нужно поддерживать. Приходите, поддерживайте. В любом городе нужно начинать. Валентина СПБ, спасибо. Артур СТ, здоровья, благополучие на усмотрение, спасибо. Ты слышишь, у нас виды да. взлом онлайн. Предлагаю выделить Зюганычу просторную двухкомнатную квартиру в центре Москвы, затащить туда Ленина для половников Зюкоммунистов. Вход бесплатный, выход платный. Пущай, целует дряхлую кожицу прошлого. Смешного спасибо. Наталья Белянкина, с уважением, спасибо, Наталья Такомьянов, Здравствуй, Вячеслав, вы мне очень сильно напоминаете Горьковского буревестника и ситуация соответствующего, неплохо было бы, как мне кажется, размещать в соцсетях это произведение, с уважением, соратник, да, конечно, над седой море. Ветер тучи собирает, между тучами и морем гордо реет, буревестник, черные молнии и подобное. Конечно, гениально. гениальное произведение, и в нем сила, такая энергия, жуткая энергия, энергия победы. Макс, Спасибо. Дмитрий Урал, Вячеслав Вячеслав, с доброго здоровья, отправил вам на почту несколько идей в Хабаровску, донат на ваше усмотрение, ну я так понял, что прочитал одну идею, спасибо, Сергей Бережной, пусть никогда не оставит тебя дальновидность, а это уже изобретательность, стойкости, и победа, спасибо, это очень хорошее пожелание, я вот его еще раз прочитал сегодня это очень важно, чтобы было такое пожелание. Напоминаю, что вы смотрите канал народовластия, программа «Плохие новости». Напоминаю, что под видео есть э, строчка для волонтеров, это отсылка на почту для волонтеров. Пишите, становитесь волонтерами. Есть отсылка на сайт «Партизан», становитесь партизаном Мальцева. И есть э, для спонсоров э, тоже Патреон. Патреон для спонсоров. Тоже хорошая помощь спонсировании канала. Ибо нас точно не Госдеп спонсирует. А вы. Вы наш Госдеп. И если вас не будет, то, то, то все. В общем-то, придется зубы на полку. Я, конечно, не брошу свою деятельность, но будет очень сложно. Павлюс, спасибо, огромное спасибо. Артур ст. Спасибо, Артур, на усмотрение Виктор, кота в почетные партизаны Да, очень хорошо Очень хорошо Кота и кошку Ладу в почетные партизаны Вчера кошка Лада, кстати, меня укусила Почему-то от чувств Она что-то пришла, стала ласкаться, ласкаться А ей очень нравится, чтобы я ее за голову как-то Ну, так вот там, крутил и так далее И что-то я ее взял за спину Она извернулась, как меня ужалила я вообще удивился, она наверное, второй или третий раз. Один раз, помните, в эфире подмышку я ходил, ходил тоже, стерл, стерлась, взяла и укусила. Вот. Так что редкость музейная. Это что-то она, значит, знает. Она говорит, ты что сидишь? Папа, ты что сидишь? Давай, вперед! Хабаровск! Ура! Удальцов хороший человек, но очень неумный Идти за ним крайне рискованное мероприятие Спасибо за эфир, спасибо Почему же вы не в Хабаровске? Народ вышел И Галина Заболотнева Ну вот вышел народ И этот народ что, сможет себя защитить? Сможет меня защитить? Ну приеду я в Хабаровск Меня первые же шныри на глазах у этого народа схватят И этот народ меня там отобьет? Нет да какой смысл мне садиться на пожизненку? В отличие от тех, кто туда приезжает, я нахожусь в розыске за терроризм. Понимаете? То есть, мне в России грозит пожизненное заключение. Поэтому я приеду только тогда, когда я смогу сам обеспечить себе безопасность. Когда я сам могу, смогу держать в руках оружие, да? И когда я могу, смогу пользоваться этим оружием. Вот тогда я только приеду. А так... На, на авось, да, приезжай, а, а мы там это, я говорю, еще раз подчеркиваю, я не, всегда помню о судьбе Бориса Савенкова и никогда не хотел валяться, как унылый лось с крестом между рогов посреди Лубянки, и не буду валяться посреди Лубянки, понятно? Ладно, есть хотел наш так есть. не она как раз только поел спасибо за эфир вам спасибо так что народ россии выставай нам нужно всеобщее всероссийское всенациональное восстание нам нужна революция да здравствует революция до свидания